Здарова, братишка. Сегодня у нас будет лайтовенький видосик, в котором я буду прокачивать башни лучниц, варден и тому подобное. А также у нас есть звездный бонус, благодаря которому мы можем рубануть очень много деньжат. <laughs> и э, вот это, ребята, у нас поп попался видос, под видос противник Почти 2,5 миллиона ресурсов у него есть на базе. Соченький такой, аппетитненький. Давайте его заберем. Как раз у нас есть очень хороший микс, шахтеры с а, хилом. Выпускаем метателя вот этого. Камни-метателя, камни-бросателя, если я не ошибаюсь. А, и он будет сейчас почищать потихонечку постройки. Я бы хотел, чтобы он полетел в башню-бомбежку, но что-то он не полетел туда. Я вот что-то не понял даже. Почему же так произошло? Вроде бы кидал близко, он так полетел. Ничего, герои наши добьют. Кстати, уже 23-го, а Король 56-го. Это очень хорошо. Потихонечку прокачиваюсь. Так, Орел что-то бузит вообще. Не понимаю. Много дает урона. Давайте его немножко подморозим. Что-то он прям разбушевался немножечко. Кидаем хил там потихонечку. Давайте кинем хил еще возле ратуши. Там же еще четвертый уровень. Как-никак он там попилит очень много хп нашим шахтерам и проюзываем способность Вардена, да, это обязательно. Там ети вообще слева что-то мочат, почищают, не танкуют, просто так ходят. Лагеря. Бьют. Ну типа прожмем короля. И вот так вот. Братишка, напиши в комментариях, прокачиваешься ли ты сейчас в клешке до 15 тх. Если у тебя такая цель, мечта там, докачаться до этого последнего уровня. Мне вот просто интересно, кто же такой смены найдется. Просто без доната достаточно сложно. Вот для, лично для меня, если я буду прокачиваться без доната, то я, я потрачу, наверное, 3 года. Или 2. Просто прокачиваюсь безостановочно. Мне же надо дойти до фула 12 потом 13 потом 14-го, еще 15-й. Это же вообще капец. Ладно. Последняя построечка. Забираем. И у нас по 2,5 миллиона. Ну, с ну, 2,5 миллиона суммарно вообще капец. И еще плюс звездный бонус. Почти 5 лямов. Так. Приступаем к самому главному. Собираем с сокровищницы. Почти по 5 лямов. Под 5 лямов. А... Под 10 лямов всего. Ставим на апгрейд лучницу до 16 уровня. На 12-м ТХ она качается аж два раза, то есть 16 и 17 Давайте потратим последние монетки, чтобы не скапливалось. Вот, и не уходило в молоко. Так еще можно здесь еще за эликсир прокачать. Я, я планирую Вардена докачать до 24 -го. Да, мне прям хочется докачать его. Ну, я думаю, еще можно стеночку вкачать какую-нибудь нижнюю. В общем, ставим хранителя до 24 уровня. И все. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.